Привет, Рем, я тут видос сделала, ты можешь оценить? Здравствуй. Ну, скидывай, сейчас ознакомлюсь. Ну шо ты, тварюка, бля? Ну шо, течила, потанцуем, тварь. И hate Self-hate. Yeah, я вон. Завали твою ебучку, ебаная сучка. Заебал меня, ты вонючая, я вонючка. Пиздец. Ну как? Смотришь на женщину? Ебать, это крокодил. Ам-ам-ам-ам-ам. Сожрет тебя бедолагу, блять. К такому меня жизнь точно не готовила, ребят.